Я написал видео о крадникам и появился вопрос, как же противостоять этому всему, как не попасться на крадника и что же делать, если у вас уже кто-то отобрал вашу судьбу. Я предлагаю вам провести вот такой обряд. Возьмите купюру, разменяйте ее на мелочь, выйдите рано утром или в любое другое время, но желательно в первой половине дня и рассыпьте мелочь в любом месте со словами «Я выкупаю все, что отобрали у меня крадники, отдайте назад». Вот мой расчет. На этом любое влияние закончится спустя 12 дней. Это и есть обряд, который позволит вам все выкупить у крадников, которые что-то у вас забрали нечестным путем.